Радиоузел, пожалуйста, приготовьте танец виллоу-вальс. Спасибо. На старт для исполнения танца вилла-вольс приглашается пара Екатерина Беляева, Тихон Головко. Сочи. Пара Екатерина Беляева и Тихон Голов, за два танца набрали 17,24 балла. Налет для исполнения танца «Рокер Фокстрот» приглашается пара Анастасия Маговецкая Андрей Рудов. Ростов, кто? Анастасия Макобецкая Андрей Рудов за два танца набирают 27,8 баллов. На лед приглашается танцевальный дуэт Анастасия Катина Никита Дмитриев. Сочи. Анастасия Катина, Никита Дмитриев за два танца набрали 26,89 балла. На старт приглашается пара Олеся Захарченко Сергей Салтыков. Сочи. Олеся Захарченко Сергей Салтыков за две программы набрали 27,21 мало Первое место на данный момент. На старт приглашается дуэт Ольга Шенков Михаил Дадонтов. ростов -класс. Ольга Шенков, Михаил Батунко. За две программы набирают 25,73 балла. Текущее третье место. на старт приглашается доед Анастасия Месюрова Егор Рассказов. Здравствуйте, разминка первому спортивному разряду. На разминку приглашены Ева Степна-Семенница, Александра Маторина, Никита сбори и Мария Юсупова, Игорь Долгов. 3,38 балла за 2 батальца. Вы еще первое место.